Добрый день. Тема сегодняшнего вебинара бухгалтерский и налоговый учет лизинга. Ведет его с вами сегодня Архипкина Людмила, ведущий методолог компании. «Мое дело. Методология бухгалтерского и налогового учета». И зримо с нами, незримо Алексей Иванов, кандидат экономических наук, доцент, директор по знаниям интернет-бухгалтерии. Когда мы говорим о лизинге, в первую очередь встает вопрос, а что такое лизинг? И ответ на данный вопрос – за ответом на данный вопрос нужно обратиться в первую очередь к гражданскому кодексу. Есть параграф 6 в главе 34 финансовая аренда, которая разъясняет основополагающие э, понятие лизинга. А вот более подробно, да, за более подробной информацией обращаемся уже в 164-й федеральный закон, который был утвержден 29 октября 1998 года, и называется этот закон о финансовой аренде. И в скобочках лизинге так получается, что лизинг – это разновидность аренды. Лизинг – это финансовая аренда, есть финансовая и операционная. Так вот, финансовая аренда – это и есть лизинг. И именно закон 164 нам говорит о том, что лизинговая деятельность – это вид инвестиционной деятельности, но какой? По приобретению имущества и передаче его в лизинг. Вообще лизинговые операции в обязательном порядке оформляются договорами. Договор лизинга – это такой договор, в котором участвуют три страны, о которых мы будем говорить ниже. Это договор, где арендодатель, а так как мы говорим о лизинге, это лизингодатель, обязуется приобрести в собственность, указанное арендатором или лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить это имущество в, во временное владение и пользование арендатору. То есть, смотрите, владел когда-то имуществом тот, кто его произвел, то есть это может быть завод, это может быть уже предприятие, которое приобрело как товар данный предмет. И вот арендатор или лизингополучатель, не имея денежных средств, да, говорит другому лицу, приобрети для меня у того-то вот это имущество. И Сдай мне его в аренду. Я тебе буду платить арендные платежи за использование этого имущества. А если мы с тобой договоримся, то я это имущество в итоге выкуплю. Ты вернешь себе все денежные средства, потраченные на приобретение указанной мной имущества. Ты получишь и помимо этих средств еще и плюсик определенную рентабельность, которая есть для меня арендная плата. Вот предметом лизинга, тем предметом, который лизингополучатель показывает, который показывает, что выкупи этот предмет для меня, предметом лизинга может быть любая непотребляемая вещь, да, кроме земли и других природных объектов. Но если мы, например, говорим о каком-то жилом комплексе, жилом доме, который стоит на определенном земельном участке, то это может быть предметом лизинга, то есть земля может быть в составе этого целиком объекта. Хочу вам еще напомнить о следующем. Вообще напомню вам о том, что... Право собственности да, это триедины права, которые состоит из трех составляющих владеть, пользоваться и распоряжаться. Когда мы говорим о том, что кто-то нам сдает в аренду, да, или мы берем в аренду, или кто-то нам отдает в лизинг, а мы берем в лизинг, мы говорим только о максимум от двух составляющих о владении и пользовании, а распоряжение остается у того, кто владеет, имеет документ, кто собственник имущества. Вот из-за этого да, с 1 января 2022 года, например, налог на имущество будет платить и платит только тот, у кого на балансе это имущество, но про баланс немножко потом, то есть на балансе может быть одного и другого одновременно. Но собственник имущества – это одно лицо, да, у которого есть самое главное правило распоряжения. Вот, например, налог на имущество будет платить только тот, кто является собственником. Итак, а вот когда мы говорим о лизинге, вот договор лизинга сопровождают лизинговые платежи, как я вам сказала, через них да, лизингодатель возвращает и свои затраты, связанные с приобретением того предмета лизинга, мало того, еще и получает доход от лизингополучателя и да? Помимо этого, может еще получать определенный плюсик, если еще и, помимо этого, прибавит сюда саму выкупную стоимость, придуманную им самим лизингодателем для лизингополучателя. Итак, сторонами договора лизинга являются три лица. Три лица – это какие? Первое лицо – это лизингодатель. Он же арендодатель. То есть мы уже с вами сказали, что лизинг, что это разновидность аренды. Лизинг – это финансовая аренда. Итак, лизингодатель или арендодатель это, или физическое может быть, может быть юридическое лицо, которое приобретает э, предмет лизинга в собственность. Да, предмет лизинга приобретает в собственность, э, причем может использовать как привлеченные денежные средства, так и собственные денежные средства. И на определенных условиях, за определенную плату, на определенный срок передает вот все права аренды, то есть передает в аренду, то есть передает во владение и пользование с переходом либо без перехода права собственности, предмет лизинга. Это одно лицо. Второе лицо, вторая сторона договора лизинга или второй субъект лизинга – это лизингополучатель. Лизингополучателем, как и лизингодатель, является физическое или юридическое лицо. Лизингодатель, мы можем сказать, да, когда про, говорили про лизингодателя, мы говорили и физическое-юридическое, и, и лизингополучатель, и, и физическое-юридическое лицо это по-другому арендатор. То есть лизингополучатель в скобочках арендатор. Итак, лизингополучатель принимает предмет лизинга на определенный срок, на определенных условиях, но не использует единое право собственности, а только во владение и пользование тот переданный предмет лизинга. И третья страна, последний субъект договора лизинга, это продавец, который, да, который осуществляет продажу лизингодателю определенного имущества, которое потом будет являться предметом лизинга. На определенных условиях продавец передает лизингодателю или напрямую лизинга получателю это имущество, причем это может быть оговорено в договоре купли-продажи, который к договору лизинга обязателен. Причем вот продавец и лизинга-получатель может быть одним и тем же лицом, но обо всем по порядку. Итак, каковы разновидности лизинга? Их несколько. То есть это может быть внутренний лизинг. Что такое внутренний лизинг? Это такой лизинг, в котором и лизингодатель, и лизингополучатель является резидентом Российской Федерации. Международный лизинг ⁇ это тот лизинг, в котором или лизингодатель или лизингополучатель никто иное как не резидент. следующая разновидность договоров лизинга это лизинг с дополнительными услугами и работами такой договор предусматривает помимо вот всех помимо выкупа и передачи имущества то есть предмета лизинга еще и какие-то иные, Работы и услуги, но которые связаны с основным предметом лизинга. Суп-лизинг это посредничество да, в лизинге. Если лизинг касается если лизинг говорим о разновидности такой как лизинг с государственными или муниципальными учреждениями это такой лизинг в котором лизингополучателем является государственное или муниципальное образование учреждение да, и в этих договорах определенные условия есть да, которые не позволи, которые непозволительно нарушать, следующий договор, следующая разновидность лизинга – это выкупной лизинг. Выкупной лизинг – это какой лизинг? Это тот, который заканчивается переходом права собственности на предмет лизинга от лизинга дателя к лизинга -получателю. Ну а раз есть выкупной лизинг, значит существует и Невыкупной лизинг. При невыкупном лизинге перехода права собственности на предмет лизинга не происходит. И последний вид э, лизинга – это возвратный лизинг. Вот возвратный лизинг – это такой лизинг, в котором продавец и лизингополучатель – это одно и то же лицо. Но об этом тоже поговорим позже. Итак, какие документы регулируют учет лизинга? Их несколько. В первую очередь это международный стандарт отчетности финансовой под названием MyFIRS-16, аренда. Международные стандарты внедрены на нашей территории и они применяются как основы для составления федеральных стандартов. То есть у нас с вами своих 27 федеральных стандартов. Вот наш федеральный стандарт бухгалтерского учета 25-й, утвержденный в 2018 году, бухгалтерский учет аренды, он регулирует бухгалтерский учет лизинга. Но мы здесь не видим слова лизинга. Опять напоминаю, что лизинг – это разновидность аренды. Поэтому для того, чтобы отразить у себя в учете полученное в лизинг имущество, обратимся к федеральному стандарту 25-му «Бухгалтерский учет аренды». Когда мы говорим о налоговом учете, да, мы вспоминаем налоговый кодекс Российской Федерации. В налоговом кодексе есть несколько глав, в которых есть что-либо о лизинге. Если мы говорим о э, применении лизинга, о лизингополучателях, применяющих общую систему налогообложения, то мы найдем положение о лизинге в 25 главе, если же мы применяем упрощенную систему налогообложения, то мы обратимся к 26.2 главе налогового кодекса. И это ей законодательство. И начнем да, после того, как знаем, что регулирует на бухгалтерский и налоговый учет лизинга. Ни у лизингодателя, ни у лизингополучателя не зависит от условий договора части нахождения имущества на балансе. То есть в договоре может быть прописано, что предмет лизинга находится на балансе у лизингодателя, или предмет лизинга находится на балансе у лизингополучателя. Что бы ни было написано, учет от этого не зависит. Поэтому слушаем внимательно. Дело в том, что э, бухгалтерский учет предполагает э, то что является предметом лизинга отражать в учете как право пользования активом. но прежде чем так сделать нужно сначала понимать в каком случае или какие условия должны соблюдаться для того чтобы вот это переданное имущество, в лизинг идентифицировать как предмет лизинга. Как это сделать? Нужно, чтобы одновременно выполнялись четыре условия. Первое условие. Предоставлен на определенный срок, идентифицируется. Что значит идентифицируется? Это означает, что лизингодатель не имеет права по своему желанию в любой момент заменить этот предмет. Лизинга. То есть вот если мы отдали данное имущество, то если этого не требует лизингополучатель, это имущество лизингодатель заменить не имеет права. То есть называется имущество, идентифицируется. Третье обязательное условие это э, лизингополучатель или, а мы уже знаем, что это арендатор, имеет право на получение выгод. И четвертое, последнее условие – это следующее. Лизингополучатель или арендатор имеет право сам определять, как и для какой цели используется предмет лизинга. Еще одно важное понятие – когда же начинается срок лизинга или когда начинается срок аренды? Вот для бухгалтерского учета. Срок этот начинается с даты предоставления лизингодателем лизингополучателю этого имущества. Причем вспоминаем в предыдущем чуть раньше, я вам говорила, что имущество может напрямую передать лизингополучателю кто продавец, если об этом прописано в договоре. То есть такое условие тоже может быть вот с этого тогда момента и начнет истекать дата, течение истекать, течение срока аренды. Итак, переходя к бухгалтерскому учету, да, нужно вспомнить о следующем, что у лизинга получателя, помните, мы говорили, может быть как выкупной лизинг, так и невыкупной лизинг. И вот здесь в самый раз вспомнить о выкупном лизинге, потому что для того, чтобы полностью отразить буха, в бухгалтерском учете, а бухгалтерский учет это равно бухгалтерской отчетности да, через аналитику, да, через счета, через которые, через корреспонденцию счетов, свод да, которых попадает куда в аналитические данные, из которых формируется бухгалтерская финансовая отчетность. Вспоминаем, что лизинг может заканчиваться как выкупом лизинга получателем этого имущества, так и не заканчиваться выкупом. Значит, два варианта может быть. Тот предмет лизинга, который мне передают как лизингополучателю, он может оказаться у меня потом в собственности или может не оказаться в собственности. Если он оказывается в собственности, то у меня оформляется Выкупной лизинг, договор выкупного лизинга, он предполагает в данном случае условия о переходе права собственности ко мне, к лизингополучателю, но когда? После того, как я внесу все лизинговые платежи, включая выкупную цену, ну, если она предусмотрена этим договором. Причем, знаете, все вопросы, вернее, те вопросы, которые не освещены в стандарте ФСБУ-20, о котором мы говорили, тот документ, который регулирует бухгалтерский учет лизинга, это 25 слэш 2018 год, э, отражены в постановлении Пленума э, ВАС от 14 марта 2014 года, номер 17, очень хорошее постановление, оно так и называется, об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга, и вот в там в том числе разбирается и цена предмета лизинга. И вот оттуда можно взять следующую истину, что выкупная цена может быть даже чисто символической, это не важно, да? то есть цена выкупная – совсем не должна быть, то есть нет такой обязанности, чтобы она была, допустим, равна справедливой стоимости либо рыночной стоимости. Нет, она может быть даже ничтожно мала. Для того, чтобы отразить все эти операции в учете, да, обращаемся к следующему. Когда же нужно начинать формировать проводки? Итак, в тот момент, когда представляется предмет лизинга, помните, у нас начинается тогда договор аренды, да, начинается срок течения аренды. Вот в этот момент, на дату представления предмета лизинга, мы должны, как лизингополучатель, признать право пользования активом и обязательства по аренде. С одной стороны, право пользования активом, с другой стороны, обязательства по аренде. Что есть право пользования активом? Это и есть этот предмет лизинга, который для нас приобрел лизингодатель у продавца и передал нам в лизинг. Итак, этот предмет, с этого момента мы его назовем право пользования активом. Ведь видите, здесь как хорошо названо право пользования. У нас ведь нету права распоряжения. У нас нет сейчас на него э, права собственности. Да? Поэтому у нас есть только право пользования. Одно или два из три единого права собственности. Э, итак, фактическую стоимость, ППА, фактическую стоимость этого предмета, фактическую стоимость права пользования активом включается величина первоначальной оценки обязательств по аренде, то есть, а за сколько нам лизинг предоставил, за какую сумму предоставил данный предмет в наше пользование, затем включает. Арендные платежи на дату представления, то есть под час бывает следующее, о том, что мы уже предварительно могли заплатить авансовый какой-то арендный платеж. То есть авансовый какой-то залоговый, да? Так вот, сюда войдет и он, затем сюда войдут затраты, стоимость затрат лизингодателя в связи с поступлением и приведением предмета лизинга в то состояние, в котором я, как лизингополучатель просила у этого лизингодателя. И мало того, сюда еще включаются, если это обязательство предусмотрено под получением предмета лизинга. Оценочные обязательства. Какие оценочные обязательства могут быть? Их может быть много. То есть, может быть, придется... Ну вот сейчас мне, например, лизингодатель монтировал данный станок, который я у него просила на ту платформу, проводил сюда свет, э, да, делал какие-то коммуникации специальные, потому что невозможно было использовать данный предмет лизинга, если бы не было этих коммуникаций. Поэтому для того, чтобы потом бы вернуть бы этот предмет, нужно что сделать? Демонтировать переместить этот объект. И вот сейчас в стоимость ППА я должна включить все вот эти обязательства, которые мною должны будут как лизингополучателем выполнены по окончанию того определенного срока, на который мне предоставлен этот предмет лизинга. Итак, определились с фактической стоимостью ППА с фактической стоимостью право пользования активом. Это активы, эта стоимость отразится у нас в итоге в активной части баланса. А что в пассиве будет? А в пассиве будет обязательство по аренде. Это обязательство по аренде, чему оно равно? Это будущие арендные платежи, да, будущие платежи, Которые я должна как лизингополучатель совершить. Причем эти лизинговые платежи, они будут какими? Ведь они сегодня да, мне предоставили этот предмет лизинга, с тем, чтобы я да, пользовалась этим предметом, к примеру, 5 лет, да. Но эти платежи, то есть они должны быть какими, приведенными. А что значит приведенные э, платежи? То есть, учитывая ставку дисконтирования, да, ставку дисконтирования, я должна посчитать, сколько сегодня стоят те деньги, которые я должна буду платить завтра. Мы делали с Алексеем Ивановым отдельный вебинар по поводу дисконтирования. И, пожалуйста, обратитесь к нашим помощникам. Они вам дадут ссылочку, как послушать данный вебинар, для того, чтобы сейчас я не отвлекалась на это в теме лизинга. Затем, и вот смотрите, у нас в активе ППА, в пассиве обязательства по аренде. Что, они будут вечно? Нет, конечно. Дело в том, что... Стоимость ППА, она что делает? Она амортизирует в течение срока полезного использования, то есть погашается посредством начисления амортизации. А что происходит с обязательством по аренде? Обязательство по аренде из-за того, что инфляция идет, она будет какая? То есть увеличиваться на определенные проценты, помните, мы говорили про приведение стоимости, и уменьшаться на фактически уплаченные денежные средства. Поэтому да, у нас не будет постоянной незыблемой в течение, например, пяти лет, на которых мы взяли в аренду данный предмет лизинга одни и те же цифры. Нет, конечно, будет уменьшаться и та, и другая величина. А будут ли меняться эти величины еще и не по поводу амортизации и уплаты с процентами? Конечно, они могут меняться, если... У меня в учете, как у лизинга получателя, прописано в учетной политике, что я провожу переоценку основных средств. Например, у меня выбрана переоценка либо всех основных средств, либо, например, недвижимости, либо какого-то иного другого вида. Так вот, если данный предмет лизинга попадает в ту же группу основных средств, которые у меня в соответствии с учетной политикой подвержены переоценке, то я должна буду переоценивать и, этот, и это право пользования активом. То есть это нужно четко понимать и делать. Никаких отдельных правил для того, чтобы каким-то другим образом, нежели чем все делать, переоценку. Переоценку для ППА нету. Все одинаково для всех основных средств, по которым я делаю переоценку, делаю или не делаю. Затем, еще, возможно изменение стоимости ИППА и, и обязательств по аренде в том случае, если, бывают три таких случая, если я изменяю условия договора лизинга, да, если я, намереваюсь продлить, либо сократить срок аренды, либо если я изменяю арендные платежи. Ну, что имеется в виду я? То есть договорилась с лизингополучателем, лизингополучатель договорился с лизингодателем да, об изменении. И вот любое изменение договора лизинга, оно может повлиять на стоимость, вот на эту стоимостную оценку ППА и обязательств по аренде. Поэтому если это происходит, на момент пересмотрения договоров происходит и изменение цены, изменение стоимости ППА и обязательств по аренде. Когда я являюсь тем, являюсь тем экономическим субъектом, который имеет право применять упрощенный бухгалтерский учет, то я применяю определенные иные правила для оценки фактической стоимости прав пользования активом и для обязательств по аренде. Напоминаю о том, что я имею право применять упрощенный бухучет – учет. В том случае, если по закону о бухгалтерском учете являюсь субъектом каким-либо представителем малого бизнеса, либо некоммерческой организации, либо участником проекта Сколково и не подвержен обязательному аудиту. Да? Ну, помните, у меня, мое название должно быть в реестре малых предприятий, которые ведет Федеральная налоговая служба. Итак, если я применяю упрощенный бухгалтерский учет, у меня есть определенные преференции, то есть льготы по оценке, фактической стоимости ППА и обязательств по аренде. Мне намного легче учитывать. Поясню, если мы с вами рассматривали, что в обычном порядке фактическую стоимость права пользования активом включаются 4 величины, это первоначальная оценка обязательств по аренде, арендные платежи, которые были на дату, либо до даты, представление предмета, аренды, затем затраты лизингодателя в связи с поступлением и приведением предмета и оценочные обязательства, если они есть, то у того, кто применяет упрощенный бухгалтерский учет, остается в фактической стоимости только две первые оценки. То есть это первоначальная оценка обязательств по аренде и те арендные платежи, которые были сделаны в качестве авансов до даты представления предмета аренды, то есть до истечения срока, до начала, истеч... начала течения срока аренды. Затем, то есть стоимость ППА получается значительно меньшей. Вот те величины, которые я не признаю в фактической стоимости правопользования активом, то я их признаю расходами периода. То есть что я делаю? Две первые величины я отношу на материальные счета, но ну, в данном случае мы о счетах будем ниже говорить, но вообще заранее скажу, что это 0,8 счет. Да? То есть в первую очередь на Две первые величины. Я делаю проводочки с материальными счетами, На две вторые проводочки я делаю, на две вторые величины, я делаю проводочки на счета затрат. То есть это может быть 20, 26, 44, ну, в зависимости от того, где что я учитываю. И затем стоимость, фактическая стоимость права пользования активом, вот в которой у меня две величины остались, я их погашаю все так же в течение срока полезного использования посредством начисления амортизации, да, ну, затраты 20, 26, 44, а кредит 0,2 счета. Что касается обязательств по аренде, не делаю никакого дисконтирования, не привожу стоимость, в стоимость будущих уплат, а оставляю номинальную стоимость арендных платежей, и у меня обязательства по аренде равны сумме номинальных величин, да, номинальные арендные платежи, прям какие-то написаны по 10 тысяч в течение 10 лет, да? Вот эти суммы, не применяя никакого дисконтирования, да, я их учитываю в обязательства по аренде. Как они у меня будут уменьшаться? Да, конечно, будут уменьшаться. Ни на что они не будут увеличиваться, если мы не будем изменять условия договора. А уменьшаться они будут на перечисление, да? То есть изначально они будут учитываться на кредите 76 да, когда мы делаем платежи, то это дебютуется 76-й счет. Итак, какие... Какие в данном случае проводочки мы с вами имеем в бухгалтерском учете? Вот они, пожалуйста, как я вам уже сказала, на первые две, на первые две составные части фактической стоимости права пользования активом мы делаем проводку дебит 0,8, но в этом счете капитальных вложений, если мы используем данный счет, заводим отдельный субсчет, который называем ППА, право пользования активом, заводим конкретно. Конкретный этот предмет лизинга, который у нас есть, и формируем на нем первоначальную стоимость, кредитуя при этом обязательства по аренде, заводим на 76 счете, отдельный субсчет по обязательствам по аренде, указывая конкретного лизингодателя для нас в этой операции по началу лизинговых отношений. После того, как мы 0,8 счет сформировали, закрываем его на 0,1 счет. И для того, чтобы отделить от собственных основных средств, которые учитываются у нас также на 0,1 счете, основные средства, заводим на счете основных средств отдельный субсчет права пользования активом, указываем наивнование, заводим ну, для простоты инвентарную карточку и так далее, да, признаем сам актив неважно, ведем бухгалтерский учет упрощенным способом, либо в общем порядке, у нас просто разные суммы там будут, но заводим на 0,1 счете ППА, то есть признаем предмет лизинга и начинаем амортизировать этот предмет лизинга, да, делая проводки как дебет счета затрат, а кредит, Амортизация основных средств, если используем 0,2 счет, заводим на нем для того, чтобы отделить от амортизации собственных основных средств амортизацию э, лизингового имущества, заводя отдельный субсчет 0,2 ППА. То есть номерочек какой-то можно поставить, э, ну, как удобно кому из пользователей. Затем... Э, ведь, ведь вот смотрите, мы когда с вами собирали все обязательства по аренде, мы с вами прекрасно помним, что в стоимость ППА включились абсолютно все лизинговые платежи. То есть даже если был выкупной лизинг, в лизинговых платежах стоимость выкупная конкретного этого имущества тоже включена. То есть что получается? Что когда мы с вами формируем 0,1 ППА, мы амортизируем абсолютно всю стоимость, которая включает в себя и выкупную стоимость. Поэтому если у нас, вот как раз если у нас выкупной лизинг, то в конце отношений с лизингодателем, когда к нам переходят права собственности на этот предмет лизинга, мы не должны формировать какой-то отдельный 0,1 счет, новый объект. Нет, он уже у нас есть да и был, только он у нас есть и был, и числился на счете 0,1 как ППА. Что мы должны тогда сделать? Если перешло к нам право собственности, мы просто весь, всю эту стоимость, там была фактическая стоимость ППА, мы должны ее с субсчета ППА 0,1 счета перевести на субсчет своих собственных основных средств 0,1 счета. Затем, а что касается амортизации, аналогично, мы же амортизацию начисляли, то есть мы гасили абсолютно всю стоимость, всю стоимость права пользования активом. И сейчас мы поэтому ту накопленную амортизацию, которая уже накопилась на счете по кредиту 0.2 ППА, мы ее перенесем, так как основное средство стало нашим, право собственности перешло к нам, если это выкупной лизинг, то мы перенесем эту накопленную амортизацию по ППА на накопленную амортизацию по собственному основному средству. Сделаем проводочку дебет 02 ППА, закрыв тем самым э, кредитовый 02 ППА и открыв кредит 02 по амортизации собственных основных средств, то есть переведя сюда всю эту накопленную амортизацию. И вот смотрите, если мы говорим о выкупном лизинге, то срок полезного использования по этому имуществу длится не в течение срока лизинга. Если это выкупной лизинг, то срок полезного использования, он может быть намного больше. То есть, например, мы приобретаем, не знаю, здание какое-то, мы приобретаем какой-то станок, который можно использовать э, 10 лет, а у нас договор лизинга длится с последующим выкупом 3 года. Это же не означает, что мы должны его проамортизировать за три года. Нет. Мы продолжаем амортизировать еще 7 лет. Да? То есть вот, ну как уже мы продолжаем амортизировать, делаем счета за отрат, аккредитуем уже 0,2 счет, где у нас накапливается амортизация по собственным основным средствам. Вот, значит, нам нужно четко с вами разделять выкупной лизинг с невыкупным лизингом. Если бы был лизинг невыкупной, то тогда бы у нас бы срок амортизации, да, срок полезного использования этого предмета лизинга, он бы длился сколько? В течение срока лизинга, в течение срока договора, да, на который нам сдали в аренду. Если же у нас выкупной лизинг, то у нас срок полезного использования может быть не равен э, сроку. Аренды. А если вдруг у нас изменились условия договора, например, предусмотрели мы и составили на это, сделали соглашение взаимное о досрочном выкупе этого предмета лизинга. Вот, делая этот, это соглашение, у нас вполне могли измениться да, балансовая стоимость ПП, могли измениться лидинговые платежи, то есть могла измениться стоимость договора то есть одно дело когда мы предусматр... вернее сделали соглашение на досрочный выкуп и сказали все на этом останавливаемся передается право собственности например сегодня в день окончания досрочного этого договора лизинга это одно дело ничего не меняется да то есть только сегодня и сейчас мы делаем проводки по переходу права собственности. А если мы предусмотрели следующее, да, сегодня мы прекращаем, но для этого года ты доплачиваешь столько-то так-то и да, то есть вот э у нас изменится, смотрите, если мы прекращаем сегодня и сейчас без всяких изменений, что у нас произойдет? Мы же оприходовали предмет, про, предмет лизинга по той цене, по, которой бы, по той стоимости, которую бы мы уплатили по всему договору, а сейчас, если мы его прекратим, значит, мы не выплатим остатки, ну, например, за оставшиеся там 2-3 месяца, то что нам придется сделать? Нам сейчас придется изменить стоимость предмета лизинга и изменить стоимость арендных обязательств. То есть мы уже играемся с проводочками, используя не 0,8 счет, о нем уже в данном случае забываем, а используем 0,1 счет ППА и 76 счет ППА. Если у нас недостаточно того, что там происходило, то сделаем обратные проводочки недостаточно то да, влияем на 91 счет. 91 счет это прочие доходы и расходы. Посмотрите, разновидности я вам отразила на слайде, которые можно использовать. Да? Ну и дальше продолжаем начислять амортизацию. К нам перешло право в собственности, например, раньше. Затем. Но есть следующие еще моменты. Вот в том случае, если одновременно выполняются такие условия, что договором лизинга, то есть договор лизинга не является выкупным, то есть не переходит право собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, если предмет лизинга не предполагается предоставлять в СУБ, аренду, то есть вот если одновременно выполняются эти два условия, то арендные платежи, все вот все лидинговые платежи можно будет признавать в качестве расхода, то есть что значит в качестве расхода, дебет расходы, кредит обязательства в качестве расхода, тогда систематически в течение срока договора. Но это можно делать, если выполняется одно из трех ниже перечисленных случаев. Первый случай срок лизинга не превышает 12 месяцев на дату представления предмета лизинга ну, или предмета аренды помним лизинг разновидности аренды. Или, другой случай, рыночная стоимость аналогичного предмета не превышает 300 тысяч рублей. Или лизингополучатель, арендатор, имеет право применять упрощенный бухгалтерский учет. То есть является, например, представителем малого бизнеса, неподверженным обязательному аудиту. Так вот, значит, если у меня, я лизинго получатель, невыкупной лизинг, если я этот предмет лизинга в течение договора лизинга не предполагаю предоставлять в сублизинг, то и... Предмет лизинга, например, мне дан на один с месяцев. Или рыночная стоимость 250 тысяч. Или я представитель малого бизнеса, неподверженный обязательному аудиту. То тогда что? То тогда я не приходую право пользования активом ППА, а отражаю арендные платежи в течение срока лизинга в качестве расхода. Вот такое хорошее есть послабление, которое, в общем-то, сопутствует да, всему, всем договорным арендным отношениям, если выполняются данные условия. И вот в этом случае у меня получается в учете такое дело. Я приходую, когда у меня начинается срок лидинга, приходую предмет лизинга за балансом, по какой стоимости это отдельный вопрос, и я его прописываю в своей учетной политике. Да? Затем я... Делаю проводки, например, на перечисление авансовых платежей, как уплата лизинговых авансовых платежей с кредита денег. Да? Затем я в соответствии с графиком начисляю на конец отчетного периода платежи лизинговые, например, на конец каждого месяца дебет-счета затрат 20, 26, не знаю, там 44%. Кредит 76 лизинговые текущие платежи. Затем уплачиваю эти лизинговые платежи, либо засчитываю ранее уплаченные авансовые лизинговые платежи в текущие лизинговые платежи. И по окончанию. Действие договора лизинга я передаю, возвращаю предмет лизинга обратно, делая проводочку одностороннюю, так как это забалансовый счет 001, кредит 001. Мы проговорили с вами про бухгалтерский учет, а что касается налогового учета, как мне его отразить, то есть что у меня Будет в декларациях, что у меня будет в декларациях по налогу на прибыль или в декларации э, по УСН, если у меня объект дохода за минусом уменьшенный на величину расходов. И э, я вспоминаю о том, что у меня э, уплаты есть, лизинговых платежей. Да? Лизинговые платежи э, могут включать или не включать выкупную стоимость. И вот здесь нам налоговый кодекс сделал следующее замечание. Ну, первое нужно сказать о том, что с 2022 года произошло изменение. Но это изменение коснулось только договоров, заключенных начиная с 1 января 2022 года. Что касается договоров, заключенных до 2022 года, ничего не изменилось. Итак, а что было? Что было, то и осталось. А что было? Итак, по договорам, заключенным до 2022 года, отражение лизинговых платежей сильно зависит от условий договора. Да, в договоре, может быть прописано, что предмет лизинга находится у лизингодателя или у лизингополучателя. И вот от этого зависит налоговый учет. Итак, если предмет лизинга учтен на балансе лизингодателя, то лизинговые платежи лизингополучатель включает, признает и включает в прочие расходы в налоговом учете на последнее число отчетного периода. Это одно дело. А если в договоре прописано, что предмет лизинга будет учитываться на балансе у лизинга-получателя, что делать тогда лизинга-получателя, то тогда он в налоговом учете продолжает учитывать, в налоговом только учете, продолжает учитывать это имущество, по которому начисляет амортизацию в налоговом учете, она не такая, как в бухгалтерском, сейчас к этому вернемся, а лизинговые платежи включает в расходы за минусом этой амортизации. То есть не весь лизинговый платеж включается в декларацию по налогу на прибыль, а только разница между лизинговым платежом прописанным и начисленной амортизацией. Ну, сейчас к этому еще вернемся поподробнее. Значит, это одно. Мы с вами говорили про лизинговые платежи по договорам, заключенным до 2022 года, и ничего не изменилось. Вот как было в налоговом кодексе, все по этим договорам так и осталось. Но есть ли договоры лизинга? заключены в 2022 году, ну то есть и в будущие года заключены, то есть если договор заключен начиная с 1 января 2022 года, то налоговый учет операций уже не зависит, что написано в договоре, на чьем балансе находится имущество, потому что по всем договорам заключенным, неважно, что там прописано, по всем договорам заключенным, начиная с 1 января 2022 года, все лизинговые платежи мы будем отражать, отражаем в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Но если они включали в себя выкупную стоимость, то есть если это касалось лизинговых платежей по выкупному лизингу, то вот эту вот из лизинговых платежей нужно вычесть эту выкупную стоимость она пока не будет признаваться в расходах для целей налогообложения то есть не будет уменьшать налоговую базу по налогам потому что в налоговом учете она признается в данном случае как авансовые платежи а авансовые платежи они не учитываются в налогах да? то есть мы признаем только Лизинговые платежи за вычетом выкупной стоимости. И вот, вот эти лизинговые платежи за минусом выкупной стоимости мы признаем, то есть учитываем в расходах на последнее число э, отчетного периода. Какие отчетные периоды у нас есть? Квартал, полугодие, 9 месяцев. Так. Итак, смотрите, а что касается вот как раз этой первоначальной стоимости предмета лизинга, то есть вот как раз вот этой вот стоимости, которую нужно учитывать по, вернемся сначала, по договорам, которые заключены до 1 января 2022 года. Итак, вот по тем договорам мы включали, должны были включать, в налоговом учете предмет лизинга в соответствующую амортизационную группу, в свою, и начислять по ним амортизацию, да, и мы продолжаем также делать, значит, по договорам, заключенным до 2022 года, если в договоре прописано о том, что предмет лизинга находится на нашем балансе, то. Мы этот предмет лизинга включаем в амортизационную группу в одну из десяти в налоговом учете, они, в которую оно включается, да, и начисляем амортизацию. Но по какой стоимости мы учитываем этот объект основных средств лизинговый, по которому мы начисляем в налоговом учете амортизацию? Так вот по той стоимости, по которой этот предмет лизинга приобрел лизингодатель у продавца. То есть мы же с вами знаем по договору лизинга за какую стоимость лизингодатель приобрел у продавца это имущество, которое стало предметом лизинга для нас, для лизингополучателей. Так вот. Мы в налоговом учете амортизируем только ту стоимость. Вот смотрите, в бухгалтерском учете мы амортизируем всю стоимость, за которую нам дают в аренду, да включая выкупную стоимость, например, а там сидит и все затраты лизинга -дателя по приобретению этого имущества. А вот в налоговом учете нет. Мы в налоговом учете учитываем для начисления амортизации только ту стоимость, которую наш лизингодатель уплатил для приобретения этого предмета тому заводу или тому лицу, который является продавцом этого предмета лизинга. А что касается, мало того, когда мы начисляем эту амортизацию по той стоимости, мы вправе применять повышающий коэффициент, но не выше трех, да, если это имущество относится, я помню, я вам сказала, у нас 10 амортизационных групп, если вот это имущество относится к одной из шести амортизационных групп к последним, четвертый, пятый, шестой там, да, к ним, то тогда мы по ним можем начислять амортизацию, используя коэффициент 3, то есть быстро начислим амортизацию. Итак, продолжаем Что касается предмета лизинга, если этот предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя то, что мы говорим, то в налоговом учете у лизингополучателя он не отражается. Да? То есть он отражается по старым договорам, то есть только тогда в налоговом учете, когда в договоре было прописано о том, что он на балансе у лизингополучателя. И напоминаю, что если же договор заключен после 1 января 2022 года, то лизинговое имущество, независимо от того, что написано в договоре, на чьем балансе он находится, в налоговом учете лизингополучателя, он не отражается. С 1 января 2022 года заключенные договоры лизинга несут за собой следующее по лизинговому имуществу в любых случаях выкупной это лизинг не это лизинг начисляет амортизацию в налоговом учете только лизингодатель у лизинго получателя в налоговом учете его не будет он будет отражать, только лизинговые платежи, и я вам сказала, как они будут отражаться в расходах за минусом выкупной стоимости имущества. Даже если эта выкупная стоимость будет чисто символической. У нас прекрасная справочно-правовая система под названием «Мое дело бюро», которая очень удобна для всех представителей бизнеса, потому что собраны самые необходимые документы. Справочно-правовая система наше бюро предоставляет необходимый перечень по любому запросу. Затем у нас прекрасные бухгалтерские программные продукты, как учетка, в которой даже человек, не знающий глубины бухгалтерского учета, только правильно определив наименование операции может отразить их в нашем учете, и наша система позволит ему сформировать в полном виде бухгалтерскую отчетность финансовую, но в упрощенном виде, то есть для представителей Малого бизнеса, который не подвержен обязательному аудиту. Наша компания представляет прекрасные календари. Налоговые мы их назвали календари. Проверить контрагентов. То есть будьте осторожны со вступлением в с кем-то взаимоотношения, не проверив, не нужно заключать договоры с кем-то. Проверьте, узнайте, что из себя представляет данный контрагент, а проверить поможем мы. А если вам понадобится любой договор для оформления вашей хозяйственной финансовой деятельности, мы сконструируем его вам, и вы будете иметь возможность подставить только наименование контрагентов и свое для того, чтобы пользоваться этими договорами. Что касается экспертов, они всегда будут вас сопровождать. Во все платы, даже по пользованию какими-то системами учетными, включаются и ответы экспертов. Ответы экспертов вам помогут разобраться в сложностях с налоговым бухгалтерским учетом. Затем у нас ежемесячно представляются обзоры налоговые, обзоры бухгалтерские. У нас масса представленных благ. То есть те бланки, которые, шаблоны бланков и формы бланков, и форматы бланков у нас они есть, как и есть любой вид отчетности. Мало того, наши сотрудники работают 24 на 7, поэтому готовы представить вам ответы и консалтинг в любое время. И давайте перейдем к следующему моменту, связанному с лизингом. Это интересные, пожалуй, самые интересные моменты, связанные с лизингом, это возвратный лизинг. Я вам назвала о том, что федеральный стандарт 25, по которому представляется бухгалтерский учет наш, он не раскрывает понятие возвратного лизинга в отличие от международного стандарта. Вот я вам сейчас скажу, что касается международного МСФО IFRS 16 аренды, то с 98, с 98 по 104 статью, это статьи под названием «Операции продажи с обратной арендой». Вот так им. ЦФО назвали возвратный лизинг. У нас операций возвратного лизинга в финансово-хозяйственной жизни многих предприятий очень много, и им сложно на что-либо смотреть, а как вести по ним учет. И напоминаю: в соответствии с ПБУ-1, то есть наш федеральный стандарт номер один, учетная политика организации, он предусматривает следующее что в том случае, если не, не прописан порядок учета какой-либо операции в российских федеральных стандартах бухгалтерского учета, то нужно обратиться и в первую очередь использовать международные стандарты финансовой отчетности. Итак, если у вас возвратный лизинг, то нужно смотреть на МСФО 16, афера 16, аренда. А вообще, что такое возвратный лизинг? Возвратный лизинг – это не что иное, как финансовый лизинг, то есть это неоперационный лизинг. Помните, у нас есть операционный лизинг, есть неоперационный лизинг, да? по-другому он называется финансовый лизинг или… да или э, финансовая аренда, будем так говорить. Так вот, возвратный лизинг – это разновидность финансового лизинга. Но какая разновидность? Помните, я вам говорила в одном из случаев, продавец может выступать и лизингополучателем. Вот когда продавец выступает лизингополучателем, он же продавец, он же и лизингополучатель, то это и есть возвратный лизинг. То есть что происходит? Я, участник сделки лизинга, продаю, продаю, отчуждаю от себя, передаю право собственности другому участнику сделки какой-то предмет и прошу его этот предмет сдать мне в аренду. Что происходит? Я продала то, что... Хочу и продолжаю использовать. Просто у меня потерялось одно из прав. У меня теперь нет права собственности на этот предмет, потому что я не могу распоряжаться этим предметом. У меня осталось право владения и пользования. Да? Вот таким образом. Я и продавец, и получатель, лизинга-получатель. У меня сразу какие выгоды? Я сразу в один момент получила выручку от продажи какого-то имущества своего. То есть я и выручку получила, и как, как использовала этот пример, так и продолжаю использовать. Но я должна что платить? Лизинговые платежи или арендные платежи? Лизинга является финансированием. Да? а uh. Потому что, ну, к примеру, я как продавец, вернее, у меня есть имущество, которое мне очень нужно. Но мне нужно финансирование под какое-то подразвитие, еще под что-то. Я нахожу для себя контрагента, который готов меня финансировать. Но не просто так он меня финансирует. Я ему еще и передаю право собственности на свое определенное имущество, то есть у него есть гарантии что я ему тот займ, который он мне предоставит, как вот это финансирование, я ему гарантирую тем, что я отдам. И мало того, у него есть как залог. То есть если я вдруг не отдам, то у него останется это имущество. Поэтому... Это есть интересная, очень интересная вещь, которую можно использовать ну, при нахождении определенных контрагентов. То есть мне сейчас нужна единовременно какая-то крупная сумма денежных средств. И я не могу привлечь, допустим, банки по каким-то причинам, мне, к примеру, не могут выдать кредиты займ, я не могу найти. Поэтому что я сделаю? Я отдам кому-то свое имущество под то, чтобы мне дали взаймы денег. Да? Даже не взаймы, обменяюсь. Да? Итак, это есть интересный такой возвратный лизинг. И по этому возвратному лизингу, как я определила, что является самым важным, владела и пользовалась этим имуществом, так я и продолжаю владеть и пользоваться, только я не могу им распоряжаться я его продала, это имущество, то есть право собственности у другого лица, а передачи имущества не произошло. Поэтому здесь есть два пути, как отражать эти, предметы, эти сделки. Да? Два пути, как отражать эти сделки. Одно, один путь – это доказательный путь, что мне нужно было финансирование, и это отражается, сейчас вам покажу, как второй вариант. А первый путь отражать как обычную продажу сначала, ну, как договор лизинга, да как обычную продажу сначала при договоре лизинга, договор купли-продажи обязателен, вот этого вот имущества, а потом как сдача имущества в аренду. Э, да? ну, то есть вот договор лизинга, он может быть как выкупным, так и невыкупным. То есть данная сделка может предполагать, обратный переход ко мне права собственности, так может быть, и не предполагать этого, все уже зависит от договоренности между сторонами данной сделки. Итак, смотрите, как я в первом случае отражу в бухгалтерском учете. То есть сначала я отражу продажу основного средства, вот своего имущества, какому-то контрагенту того имущества, которое я потом возьму в аренду. То есть отражаю как обычную продажу, как я продаю основное средство. Да? Ну уж если по проводкам дебет 76, да, кредит 91.1, зачем дебет 91.2, кредит 0109, то есть остаточная стоимость этого основного средства списываю, а до этого списала саму первоначальную стоимость и накопленную амортизацию. Да? Получилась прибыль, отражаю ее в прочих доходах, получился убытка, отражаю в прочих расходах. Это первая операция, то есть обычная продажа основных средств. Затем Договор лизинга у меня предполагает, да, что то, что если у меня этот да, договор выкупной, так Лизинговые платежи будут включать выкупную стоимость, либо по окончании договора какая-то может быть, даже, помните, я вам говорил, пленум 17 он прописал, да что может быть выкупная стоимость чисто символической Итак, то есть, а дальше начинается обычная практически аренда, да, о которой мы говорили в первой части нашего сегодняшнего вебинара, и смотри на начало, как отразить в том или ином случае. Так. то есть та аренда, которая может закончиться либо переходом опять права собственности ко мне этого имущества, либо это может не закончиться переходом права собственности. Касаемо налогового учета все точно так же, да? то есть все точно так же, как связано с лизингом, о котором говорила в первой части, никаких изменений здесь нет. То есть нам нужно было просто правильно распределить. О чем мы говорим? Что это за операция такая интересная возврата возвратного лизинга? Но можно оформить и возвратный лизинг, то есть когда он связан прям четко с получением финансирования, можно это оформить и по иному. Как по иному? Если здесь разбираться, то вот как раз вот эти сделки возвратного лизинга с целью получения финансирования хорошо расписаны в АФИРС-16 аренда, которые говорят о следующем, о том, что покупатель Лизингодатель, то есть я продала свое имущество, лизинга и этот человек, это лицо стало для меня лизингодателем, потому что я у него опять потом взяла в аренду это имущество и стала им пользоваться. А посмотрите, что происходит. Получается, что лизингодатель вот, этот покупатель, который стал лизингодателем, он не получает полного контроля над предметом лизинга в соответствии с МСФО-15. Есть такой АФИРС, который рассказывает про, про выручку по договорам с покупателем. В принципе, и по, по нашему федеральному стандарту 9 дохода организации тоже не получается полно не выполняются условия по а, признанию выручки. Все условия не выполняются. Поэтому можно оформить и нужно оформить в данном случае вот так и интересно. Показываю вам, как это сделать. Ведь предмет лизинга как был у меня, так и остался. Поэтому... Продажу этого предмета не отражаю. А что я отражаю? Я отражаю этот предмет одновременно с началом сделки на счете за балансовом, как обеспечение обязательств. Почему? Потому что мне дал займ контрагент, то есть вот тот лизингодатель, покупатель, вот на эту сумму, за которую меня якобы купил, это же он меня финансировал. То есть я оформляю что? Получение займа на эту сумму. И одновременно под этот займ я оформляю 009 счет, как обеспечение обязательств. И затем что я делаю? Я возвращаю этот займ, но возвращаю этот займ, используя график уплаты лизинговых платежей, да, отражая уплату эту, да, дисконтирую ее в определенных случаях либо не дисконтирую, зависит от того, имею я право применять упрощенный бухгалтерский учет или не имею права таковой применять. То есть вот. Так интересно и так замечательно <смех> отражается, э, операции отражаются возвратного лизинга. Значит, помните, есть такие варианты. И нужно обращаться, когда не знаем как, в первую очередь, так как у нас не прописано в своих стандартах, куда? К ФРС, то есть к международным стандартам финансовой отчетности. И повторяю, операции возвратного лизинга – Прекрасно прописаны в IFRS 16, это МСФО, которые по нашему, по нашему законодательству нужно использовать в том случае, когда нет описания учета в наших федеральных стандартах. Сегодня я вас познакомила с бухгалтерским и налоговым учетом лизинга, которые встречаются на территории Российской Федерации. Предлагаю вам использовать все сказанное мною в своей практической деятельности. И напоминаю, наша компания «Мое дело» представляет синтез Услуг, своим пользователям присоединяйтесь в наши ряды. Вы всегда в течение полного рабочего дня будете слышать ответы экспертов на ваши вопросы, которые вы не можете найти сами в нашей прекрасной справочно правовой базе. Мало того, вы будете получать экспертные, от экспертов ответы в течение не позднее 48 часов. Быстро очень делаются ответы. Это независимо от их сложности. Вы будете всегда владеть всеми бланками, актуальными формами форматами бланков. Вы всегда можете у нас увидеть любую отчетность, которую нужно предоставлять либо в Федеральную налоговую службу, либо, либо в Росстат, либо в фонды, во внебюджетные фонды. Статьи о компании «Мое дело» вы можете найти по адресам, которые указаны на страничке презентации. Это и клуб на сайте «Мое это и блог на Клерке, прекрасный Дзен-канал, заведено два Телеграм-канала. Причем один из них нашим директором по знаниям Алексеем Ивановым, который назвал он как переводчик с бухгалтерского, и там он замечательный просто, даже о тех непонятных вещах, которые есть в финансовом учете, он рассказывает для всех пользователей. Присоединяйтесь к нам.